Мам, простите, сейчас Ну вот отсюда учатся. Вот и можно назвать ее незамурно? Видео, видео! Вот чё они! Иди нах, все! Проблема! О, сон! ВЫПОЛЗАЙ! ВЫПОЛЗАЙ НАХУЙ! Я даже ножку беру! ПОЛЖИ ОБРАТНО! Давай! НЕ, не... не ПОЛЗАЙ! ПРОХОТИ СДЕЛАГИ! ПРОХОТИ СДЕЛАГИ! Что один жив. Гостик, я жив, да, найдите мой телефон. Хотя брюк, да. Надо позвонить на этот телефон. Да, а вот, да вот, да это вот, вот это вот. Дайте мне кто-нибудь фонарик. Сань, руку. Не еб, муж. Костя, извини. Шатает. Фонарик дай. Сейчас. Я в авто пошел. Бля, откуда? Ну, я по пошел. Я я, конечно, я... Вот я могу сказать, например, блядь, вот там, блядь, Что на районе, блядь, у себя, блядь целом днем блять где в дворе блядь, у так. меня сидишь блять на районе на и, блядь, живет крей и, да, и, и на самом деле ну, шо, и да. вот да. это вот однообразие заебало а тут отдыхаем Хладко отдыхаем отдыхаем все. вот, все. Отдыхаем. вот бы, еще прибыли, я хочу сказать то что да да на самом деле у меня лучше зажигал вообще удачи во всем и блин молодцы кому зажигал ну молодцы молодцы за всех! за молодцов, за молодцов. Его перегрели! Так, следующий! следующий. Давайте а а на следующем перегреем! Давайте на следующем! Давайте на следующем! Давайте на следующем! Давайте на следующем! Давайте на следующем! Давайте на на следующем! Хуя вас тут. Да, Евгений, да. Все. Ну давайте, чтобы я, блядь, спер... серёг, из серёг, дозатора. Серёг, серёг. Короче, он... да. да. Люка вас недавно знает. То я вообще кого-то знаю первый день, кого-то второй день. Кого-то неделю. Кого-то неделю, да. да. Кого-то кого -по... чуть побольше, но ну, вот, больше ты года, наверное, никого и нет. Кому дашь еще надо. Вот. В принципе, компания <сосе> Давай мне. Хорошая компания, так что давайте за вашу охуенную компанию. За компанию. А где моя минералка? А где моя А где моя минералка? Биба, побоюсь, да, что, он, Пиво, а где, он, блядь? блядь. <соцентричный> его уже нет. Генерал, <соцентричный> куда и <соцентричный> уж? Следующий. Так, ребята, доливаем. Все, ребята, как Доливаем, наливаем. наливаем. О, Следующий наливаем. у нас. А, а... Серега. Серега. Серега, Серега! Сейчас они подписывают. И, он, и, он, и, все, и я допью, может быть, да, ну, Че да, У меня, даже в... ковно, когда с вами встретимся. Да, да, да, да. да. Так, так вернись на свое место. Тебе ну, там, Подожди, там, там он, он, он фотографирует, да, он фотографирует. фотографирует. Ой, тебе нужна ее морда? Она не очень. Блядь. <зв> для людей, для путят, Люди, даже мне есть просто уже. Надеюсь, его Что? никто не использует это а время. А, а я такая есть, я Чтоб бы лодки. Нет. То есть очень замечательный. Так, по очереди не перебиваем. Я не собираюсь никого перебивать. Подержи уже. Сереж, давай. А вообще, я, о чем говорить, Лара? По подожди. подожди! рано фоткает! Сейчас, подожди, помните его, котов звучит. Ну, как сказать? Пидораска, слайки следит. И моя рука. Ежик. Давай, ежик, я в тебя верю. Ой, ежик, пыхарь. я помню. Чем вы занимались? Пыхарь а? и хроник, блядь. О, вы лобу нет, мы просто внюхались. На фотке было бы Ну-ка, ну-ка, ну, -ка, ну, -ка, ну -ка, стоп. Передавай микрофон, дунь, блядь. Дунь, дунь, вагон. Дунь, дунь вагон. Ёжик, вагонь дуй. А можно я скажу тост, тогда если в они не хотят? Дунь, дунь, типа огонь кто-нибудь. Че вдулы-то-то? Дарод, говорите по кругу тост. О, подожди. А можно, я ёжик, не раз, передавай? Микрофон? Нет, а можно я? Так, нет, по очереди. По очереди дерешь. Соблюдаем очереди? Так. Так. Дайте, О, спизу, вот. дайте, Все, я стал. А ты его стукнул? Сути его, его Все. Вот так, да, сути да, его бокал, да, вот бокал чтобы был не, ну, ну, не, не, не надо тань так рисковать. Почему я? Потому что. Ну нормально. Я, давайте то, я скажу все. сказать Ну все, я очень стал! Вов говорит, говорит, давай, Вов, спуфливал, глаголь. Лебте, Вов, глаголь. Сейчас и потом. Не, не, я, я как оператор. Мы тебе сейчас кризис будем, так! так ты, ты, высыпай, да, ты, ну ты, все, да, тихо! От родителей кто был сукает тебя в, до, до, до, до, в там, сакан, ты говоришь! Давай! Я, они сереброр. уже я сукнули я три. Он за три! Давай говори, ёптай-то! Ну молчите! Я хочу передать привет группе тульских велосипедистов! Алкарайдеры! Помашите все рукой, давайте! Вы не правы, что, как они написали, ближайшего водоема и набухаться! Мы сегодня пиздюхали, хуй знам куда! И на самом деле никто не набухался, и все трезвые. Чтобы вы больше так не писали, и у нас между водоема, блядь. На самом деле, не бухать, а Отдыхай! правильно? 12 человек, а поехало 14 или 13, сколько тут? Да, тут вообще 10 процентов. Ура, народ! Ура, лка! Ура, No, Давай я тебе Давай. Давай а Передаешь палочку Давай Я уже передаем Давай попросить 13 траппи. раз пить придется Запивку там Не 4. дам мою запивку До пор Давай. пор а, Давай. Давайте опустим голоса И выпьем за да. нас За то что мы сидим! сжали то что все мы Сегодня что происходит Как песни поедут Работком все О, уже. А люди уже <свят> люди <Блин>, на <свят> <раз собралось сегодня. свят> ну, Давай, быстрее, <свят> а давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, то прости, давай. Не было, сок давай сюда тогда. Так, следующий Антон. говорит. Держи. А, следующий у нас не говорит, не сидячий Говорит Сидячий, говорит ох. Не, сидячий. Нет, пускай Антон говорит. Не, мы езжай, подождем на самом деле. Хорошо, ешь, давай Блин, скорей. Ну, ты даешь. Есть. Ешь не даешь. Ешь куришь. Ёж. Не говори... Дай куришь. Ешь куришь, ешь пьешь, блядь. Давай, ешь. Я хворю, ну ешь, ну куришь, ты даешь. И да, куришь, давай. и пьешь. Давай, да, ешь. Все видели мультик, ежик в тумане. Чтоб да. мы не были в том тумане, да? Так, ну, блин, ты как вообще не видишь. Все видели мультик, ежик в тумане. Вот он. Да, да, я вот Давай, давай. Я мы бежаем до этой степени. Ежик в кумаре, блядь. Щелку оставь. Щелка, да. Дайте покажите, кто спускал. Стакан. Щелк. Дай, дай мне мой стакан. Мать. Плесни. Мать группы. Мать группы. Мать группы. И не говори. Хорош. Ты опять своими капутами лечь мне позицию. Я босиком вас сейчас. Обеспечь своих детей и выбью. Всех молосим, братьев. Мать спаила, блядь, всю бригаду. Народ, Давай. я уже после ялфону маху и тоже сегодня. Мы тут все-таки появились. Просто... Собирались со среды. Едем мы в хомяки. Хомяки-пати. Какая пизда со Создал, полег эту игру. Сегодня с утра. Событие. Нет ничего. Вчера. Не. Вчера. вчера. Вот. Хомяки-пати. Все собрались. Что Нихуя покупать... это не хомяки, но там все попадают. Кто покупает решение? Зато все но когда сегодня приехали на место, в Кутюгу, стал пиропадать, куда мы едем. Помнили? Вариантов было много. Вариант был. Ёжик даже за мной в Мяснову приехал. Вариант был брусокий. Вариант такой в Мяснову приехал, не только ёжик. Я приехал. У меня было вручение диплома, на меня не Самое позитивное, что если ним было... Где тебе в мясном вручали? Мне вручали в Она пила там. А пила в Мяснову? Заебали, пьем так. Не, не, ежик, ежик, ежик, ежик, ежик, ежик. Не, ежиковский тост уже произнесен, для, поэтому это пьем нет. за произнесенный да, тост. Вот Ибо мы сегодня да, здесь да, все. Сегодня вот с этим да, всем благодаря ты, сука, сука, газели. Ты, ну, Хоть мы эта модель, блять, ну хуй, не знаю, эта газель, блять, да, и но и все равно она. Оказалась. А у меня самая большая сигарета, блять, у всех. Сейчас все покурим. А давайте, давайте, ура! Е да, ⁇ нас всех. Последний недорогой. Я за что-то лучше всех имена. Если честно, я I mean, только сегодня с утра всех запомнил по именам. Я Я яркие впечатления вижу, о человеке. Я помню, кого ты... Спахмелий, я пиво не пью. Я не буду. Да, да, да, займаю. Как и запомнил. Пожалуйста. Девушки, мальчики, за нас за всех. Давайте, за нас за всех. Без этого нельзя. Это безумие, это спас. Это кировский. Кстати, я считаю, сейчас весь Кировский, Кировский, Кировский. Ты где Палатку я ставил. Чего? А подожди, сейчас мы ежени нас. А я я Бесконечно, по-моему. Да, валька послушаем. Напои его он заснет. Недолго. Давай, давай. Твоя очередь. Да же вот. минерал, да Да, я подержу, блядь. Так, народ, мне мы вас ждем. Спены. Валь. В общем, здесь много разных Свет людей, которые скажи... все абсолютно очень разные. Наглухо.